Привет! Что ж, вы просили, я сделал. Сегодня у нас видео про настройку раскладки. Для начала нам нужно определиться какой вид раскладки мы будем использовать. Безусловно лучший выбор это третий вид раскладки, поскольку фиксированный джойстик равно более качественный контроль над мовментом. Сразу уясню, что не существует одной идеальной раскладки, которая подошла бы всем. Да, есть мета-раскладки, которые используют многие, например, как эта раскладка в 5 пальцев. Но опять же, подойдет она далеко не всем. Брать или не брать чужие раскладки – вопрос спорный. Однако я считаю, что взять чужую раскладку, подчеркнуть из нее основные моменты, и изменить под себя – хорошая практика. Ведь зачем изобретать велосипед, если все уже придумали до тебя? Так? В свое время, когда переходил на игру в 5 пальцев, я взял за основу раскладку бывшего киберспортсмена из команды 4AM Сака. Перед тем, как перейти к настройке, нужно определиться под какой стиль игры будет раскладка, ведь у саппортов и пушеров разные предпочтения в ее выборе. Для средней дальней дистанции зачастую одновременно использую только 3, максимум 4 кнопки. Это движение, стрельба, прицел и наклоны. Чтобы добиться максимальной эффективности в своей раскладке, для каждой основной кнопки необходимо выделить отдельный палец. Таких кнопок всего 5. Движение, стрельба, прицел, присед и наклон. Собственно, именно поэтому киберспортивная мета является игра в 5 пальцев. Несмотря на это, до сих пор многие используют раскладки в 4 пальца, так как стабильности в ней больше и к хвату телефона привыкаешь довольно быстро. Итак, переходим к самой настройке. Буду показывать на примере раскладки подписчика, который играет в три пальца, но собирается переходить на большее количество пальцев. Сейчас в его раскладке левый большой палец отвечает за движение, левый указательный за открытие прицела и наклоны, а правый большой отвечает за все остальные кнопки. Сперва модернизируем эту раскладку, добавив левый указательный палец. Пусть это будет стрельба. Главное располагать кнопки так, чтобы они между собой не конфликтовали. Итак, у нас получилась раскладка в 4 пальца. Теперь левый указательный палец отвечает за стрельбу, перезарядку, прыжок, настройку кратности прицела, чат и открытие карты. Это довольно удобная раскладка, правда моя сенса к ней подходит не очень. Важный момент. Главные кнопки можно менять местами между собой. Стрельбу часто меняют с прицелом, приз отменяются стрельбой либо прицелом и так далее. Не бойтесь экспериментировать. Ну а мы перейдем к пятипалой раскладке. В принципе, здесь можно немного изменить расположение прицела и наклонов и уже добавлять пятый палец. Теперь левый средний палец отвечает за вход в прицел, а левый указательный за наклон. Что можно сказать? Это, конечно, явно не мой идеал, но в целом получилось довольно неплохо. Как итог, я повторюсь, не бойтесь экспериментировать со своими настройками, ведь залог успеха в нашей игре это индивидуальные настройки и постоянные тренировки. Ну а если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Также можете предлагать идеи для новых видео. А на этой ноте мы подходим к концу. Так что удачи и пока-пока.